«На поле боя есть убийца. Это отчаянный солдат, готовый выполнять любые невыполнимые миссии. Он выжил во многих битвах и войнах. Прошел через века. Сегодня его следы на поле боя еще остались. Но никто не знает его имени». Свет исходит из темноты. «Этого солдата никогда не ловили камерой. Не было выживших, которые могли бы о нем рассказать. Его миссии никогда не документировались». До сих пор неясно были ли это действия одного человека или нескольких действующих в одном стиле. Но когда рассеивается дым, остается лишь легенда о переродившемся призраке поля боя. Он внушает страх всем. Его боятся враги. Нам тоже следует его бояться. Начинаем. Подготовка особых сил защиты Тренировочная миссия Подавить и задержать призрака Приступайте Призрак, мастер ближнего боя Не вступать в схватку по одному Вы должны разделиться на команды И окружить цель Вас поняли он не сможет отразить атаку, если вы будете наступать со всех сторон сразу. Ждите подходящего момента. Призрак. Цель призрак. Команда ноль один. Отряд ноль один чисто. Отряд ноль два, вас понял. Нет сигнала, Вы... что там призрак? Почему нет движения? Призрак ответьте. Есть пострадавшись. Серьезное ранение. Много кро. Что случилось? Отряд 03. Ответьте. Ответьте. Что это? Команда Чарли. Чарли, Чарли! Что там у вас? Команда Чарли. У нас. Всем внимание! Отмена миссии. Миссия сорвана. Внимание всем командам. На территорию проник неизвестный. Дельта, эхо. Возвращайтесь немедленно. Миссия сорвана. нет патронов. Используйте ножи. Что там? Ответьте. Ответьте! Перерождение Кошка? Фу, гадость. Гадость. герои в жизни не всегда выглядят как в книжках бог все время посылает нам их в разных обличиях и когда в мире наступает хаос герой приходит и всех спасает Возможно, это потому, что мир рушится в руках человека. Когда мир меняется, неизбежно проливается кровь, и умирают люди. Все, что мы можем сделать, это встать на колени и молиться. Однако, иногда нужно просто прислушаться. Чтобы услышать героя внутри себя. Живи, борись, не молчи. Возроди этот мир. Мой герой ведет меня вперед, в борьбе с миром, который, вы невозможно избежать. Зачем же ты меня так пугаешь? Сачи, подожди, нужно поменять лампочку. Вот так. Осторожно. Перерыв с 4 вечера до 12 ночи. Закусочная. Вкуси справедливость! Сачи, ты за кого? Что? Конечно, за героя. За кого же еще Ясно. Держи-ка. Спасибо. Будешь питаться одной едой из магазина, не вырастешь. Это так вкусно. Так-то. А тебе что приготовить? Ничего. Он никогда не ест. Эй, Сачи. Зацени. Прошу прощения. Внимание. Итак. Фону, как здорово. Справедливость восторжествует. Порядке? Начало конца легенды. Приятного вечера Жизнь берет силу из поражений Тьма праведна Поэтому мне нечего было сказать тому цветку Я в ожидании наступающей грозы И неконтролируемого чудища внутри меня Я тебя поймал. Так, так. Все Доктор. понятно. Я выпишу вам лекарство посильнее. Доктор. Да? Я хочу задать вопрос о моем сне. Задавайте. Мне снилось, что я дрался в лесу. Убивал одного за другим. И вдруг проснулся. Но запах крови остался. И желание убивать тоже. Должно быть, было больно? Больно? Вообще нет. Я чувствовал ностальгию. Ностальгию? Вам не было страшно? А чего? Вы ведь убивали людей. Во сне, по крайней мере. Здесь нечего бояться. Я убиваю, чтобы выполнить миссию. Миссию? Да. Мою миссию. Начало конца легенды. Заколят тебя. Или зарежут. Будет много крови. И будет больно. Почитай. Будет полезно. Доброе утро А ну давай деньги Скорее Ну же Вещи давай Спасибо за ваш визит. Что тут у нас? Это сюда. Сачи. Сачи. Иди сюда. Какая-то веселая. Ты тоже отлично выглядишь. Можно я тебя повезу? Конечно. Какой приятный ветерок, да? Очень. Приятно пахнет. Что такое? Ой, Эй, и давно ты стал нянькой? Тоширо? Ты даже не скрывался, дружок. Кто бы говорил. Если бы не я, ты бы сейчас здесь не стоял, не забывай. Дай мне свою руку. Нежная, как бутон, эй! У меня много свободного времени. Так что я кое-что для тебя приготовил. Это часть лечения. Как мило. Ты перешел на парней? Хороший вопрос. Пока-пока! Пока! пока. пока. Скоро он поправится Как он вообще так покалечился? Кенчи пострадал Защищай меня Защищая тебя? Таширо Сачи. Да? Я кое-что забыл. Встретимся дома, ладно? Ладно. Вы в порядке? Он что, мертв? Сачи, а вот и я. Как думаешь, когда кончится дождь? Леди, вы так промокнете и заболеете. Может, вы двое меня согреете? С удовольствием. Призрак убил скалу и весь его отряд С трупами уже разобрались В боевой готовности лучшие Ньюд, Фокс и Игл От Эбиса Волкера пока тишина Какой будет приказ? Будем ждать, Каспер Мы же знаем, где находится призрак Почему нельзя его уничтожить? Мы проделали весь этот путь Надо немного насладиться Так точно, сэр где сейчас Эбис Волкер? Волки? В пути. Он бился со спецсилами защиты три дня назад. С тех пор он еще не выходил на связь. Зачем он вообще нам нужен? Он же убивает все, что движется. И чужих, и своих. Его способности говорят сами за себя. Остальные трое привели с собой свои команды. зачем нам он... Он этого жаждет И благодаря этой жажде Он становится все сильнее Доктор, представьте, что вы в экстремальной ситуации. Как вы будете выживать? В каком смысле? К вашей голове приставили пистолет, или друзья попали под обстрел? Вопрос жизни и смерти. Я... Вы бы не справились. Как и большинство. Наверное. Но большинство не все. Некоторым жизненно необходимо постоянно находиться в опасности. Давайте вернемся к вашему сну. Вы испытываете чувство вины, отнимая жизни, мистер Курода? Никогда. Убивать словно отрезать нити от марионетки. Они просто падают. Нет никаких эмоций. Вот как? Но в момент убийства я чувствую любовь. Любовь? Их сердцебиение, их тепло, их мысли. И к чему все они сходятся? И вот они мертвые. Вы что? Совсем не боитесь, что можете умереть? Не знаю. Я не испытывал смерть. Логично. Но давайте это представим. Допустим, это настоящий пистолет. И я хочу вас убить. Так убейте. Доктор, вы уже мертвы. Вчера были найдены тела двоих мужчин? Ого, этот городок ведь рядом. Тому, кто это сделал, лучше держаться от меня подальше. Ты бы его прикончил. Точно. Предоставь его мне. Погоди-ка. Что такое? Вот странно, он же новый. Что, старик меня надурил? О, нет сигнала. Странно. Сочи, я кое-что забыл в магазине. Пойду заберу. Прямо сейчас? Слушай, Цуну, приглядишь за ней, пока меня нет. Да, конечно. Ну что, Сачи, пойдем поиграем. Ташира, вот ты, Лозер. Да, Сачи? Промахнулся. Добрый вечер. Вас прислал Кенчи? Давно не виделись. Мы разобрались с трупами в переулке. Разберитесь и с этими то. Фантом уже нанес визит Кенчи. Знаю. К сачи он тоже приходил. Мы готовы сражаться вместе с тобой сколько миссий ты выполнил пока ни одной я за ним пригляжу думаешь мы будем мешать как хотите? Кенчи Макаби. Что? Где Кенчи? Тут его нет. Как мое прочие. Мы... Мы пытаемся. Ну и... Мне нужны результаты. Мы знаем. Но ведь ты попал сюда из-за Ташира. Молчи! Я стремился совсем не к этому. Я готов был за него умереть, все за него отдать. Дашь трубку, Сачи? Алло? Сачи? Секундочку. Прости, Сачи, я пока не могу прийти. Побудь сцуна, ладно? Шара, ты здесь? Ты вовремя. Я помню, ты любил эту книгу. Спасибо. Как там эти двое справляются? Неплохо. Помогают по делам. Макс ветеран. Но для Массару это первый раз. Я за него переживаю. Это Высокий-то. От него больше пользы, чем от тебя. Я говорил с Кенчи. Фантом был командиром отряда, в котором был он и Ташира. Ташира ушел три года назад. Почему он понадобился Фантому сейчас, я не понимаю. Фантом совершил много международных преступлений, включая геноцид. Международных преступлений? Да, международных. ПК управлял таким мощным отрядом? Это отвратительно. Да. Он.. Он больной. Промывал мозги детям. Был такой эксперимент. Промывал мозги? Ташира не мог это терпеть и ушел от фантома. Уволился. Уволился? 10 к востоку, 8 к северу, все в боевой готовности. От Эбиса Волгера. Трудно разобрать. Это моя добыча. Где, Где ты находишься? Не мешай мне. Мы точно без него не обойдемся. Эбис хорошо знает призрака. Они раньше дружили. Правда? У них похожие умения, но разные цели. Эбис Волкер хотел свободы и разрушения. Больше ничего. Каспер, пора. Когда Фантом узнал, что Ташира жив, он решил отомстить. Но почему он сам не пришел? Ну... Да не знаю. Это не наше дело. Мы прикроем Ташира, хорошо? Кенчи говорил, что... ...война не место для детей и машин. Вся так запутано. Ташира. Возьми меня с собой. Эти парни совсем зеленые. Я могу сражаться. Ташира. Я прошу тебя. Эй. Умоляю. Пожалуйста. Возьми меня. Я не буду мешать тебе. Я хочу умереть на поле боя. Возьми же меня с собой. Кенчи, не надо не унижайся. <laughs> Кодовое имя Ташира ⁇ призрак. Тот самый переродившийся призрак? <laughs> не думаю это невозможно это лишь легенда готовы возьмешь пистолет Животные простые, так что этого достаточно. Алла Ташира! Это Цуно! Я не могу найти Сачи! Она с тобой? Да, она здесь. О, отлично! Слава Богу! Прости, что побеспокоил, друг. Конечно. Спасибо за звонок. Что-то случилось с Сачи? Ее похитили? Не волнуйся. Все идет по плану. Какому плану? Теперь я знаю, где они. Они не сами украли Сачи. Я дал им ее украсть. Ты очень выросла. Не беспокойся. Я всего лишь старый друг твоего дяди. Я очень рад, что он еще жив. Конечно, жив. Ты знаешь, зачем дядя рисковал всем, чтобы тебя спасти? Может быть, ты хочешь это узнать? Потому что в ваших жилах течет одна кровь. Думаю... Он мог видеть будущее. Но он меня предал. И за это ему придется умереть. И это не сражение. Это Кайзер. Она в тех руинах. Будем двигаться вместе, пока не заметим их. Пошли. Я насчитал пятерых. Главное здание здесь... А мы здесь. Одна рота. Один взвод. Один взвод. Один взвод. Я их отвлеку, а вы двигайтесь вместе и атакуйте отсюда. Сколько же их там? По 30 человек на взвод. 80 на роту. Больше 200. Так много? Нас всего трое. Я бы и один справился. Сохраняйте спокойствие, даже если вас ранили. Будьте готовы умереть. Нервы не дают мыслить трезво, так и съедают травоядных. Плотоядные не нервничают. Разве мы добыча? Нет, мы охотники. Призрак пока сидит тихо. Не высовывается. Нельзя открывать огонь. Иначе раскроете позиции. Вы должны стрелять только при четкой видимости цели. Выстрелы. Браво! В нас It's стреляют! Браво! Фраг прорвался! Ребёнок? поле боя так не выживешь. Война. Не место для детей и машин! Прости. <реклама> Ты слишком мягок для этого мира. Пока что я неплохо справляюсь. Макс, ты иди. А я закончу здесь. Подмога пала. Эхо, Чарли, направляйтесь к руинам. Эхо, ответьте. Призрак вынес всю нашу группу. Он не человек, помните об этом. Пистолеты. Подойдите ближе и прирежьте его сзади. Возьми меня! Я не буду мешать. Я хочу умереть на поле боя! Возьми же меня с собой! Подведи Кенчи. ведем войну не за детей. Моя война окончена. Повторите Первую линию устранили Будьте наготове Я вижу Ты любишь сказки? На поле боя тоже есть свои легенды Одна из них Легенда о переродившемся призраке Переродившийся призрак прошел через много войн Во Вьетнаме, Афганистане и Ираке Он всегда, всегда выживал В самых невозможных миссиях Но я не очень доверяю сказкам Если бы он осуществовал, то был бы намного старше меня И все же... Кодовое имя твоего дяди призрак Будто этот человек пытается бороться Как легенда, будто он и есть тот легендарный переродившийся призрак Присмотри за Сачи. Конечно. Дядя. Сачи, не переживай. Я вернусь, обещаю. Ты врёшь. Если ты уйдёшь, ты уже не вернешься. Не оставляй меня. Сачи, я вернусь. Нет! Пойдем домой! Не оставляй меня! Пойдем домой, пожалуйста! Хватит! Сачи. Прости меня. Мы скоро увидимся. Сачи. Я тебя люблю. Дядя! Дядя! Где цель? Справа или слева? Не знаю. Просто стреляй. Пусть будет справа. Изменился. Войну так не остановишь. Это не война. Это возмездие! Все еще хочешь моей крови? Так забери. Сачи, ты в порядке? Дядя! Как ты? Где ты? Сачи, прости меня. Будь Что сильной ты? девочкой. Дядя! Дядя! Все это было ловушкой, чтобы привести тебя ко мне Ты хорошо справлялся, но сможешь ли ты сражаться с такими ранами? Ты больше не призрак Ты лишь безымянная тень Никто уже не помнит, каким ты был Ты ничто. Почему ты так хочешь жить? Ты правда думаешь, что это ты заманил меня? Теперь мы один на один. Это все, что мне было нужно. еще хочешь моей крови плохие новости старик она засохрет так ты и правда сама легенда широ зачем ты спас эту девочку зачем ты зачем ты убил своего друга эбиса зачем зачем ты оставил Кенчи в этом аду зачем Зачем? Зачем ты сражаешься? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Почему ты так хочешь жить? Болтливый старик. Я не жив. Я уже давно умер. Сачи. Дядя сегодня не сможет притвориться спящим. не так уж много можем в этой жизни. Это совсем не важно, насколько ты велик. Когда земля уходит у тебя из-под ног, ты можешь думать только о себе. И мир становится совсем холодным и печальным. Но в самые темные времена мы должны представлять яркое будущее и молиться Богу, чтобы Он послал нам кого-то, кто изменит течение? Кого-то, кто зажжет огонь в сердце и исчезнет, вдохновив нас на то, чтобы изменить мир. Сейчас я стою на краю мира, надеясь, что маяк приведет меня к лучшему будущему, которое я увижу своими глазами. Перерождение